Необычные кадры, которые вас ужасают, они, дорогие зрители, напоминают о том, что мы не одни. Эти кадры были сделаны очевидцами военной, можно сказать, компании, которая находится на Аляске. То, что вы видите, этот необычный кадр был замечен очевидцами военных. Они взрывали этот, можно сказать, периметр для того, чтобы достать неопознанный летающий объект, который находился... Почти 100 метров под землей. И почти до него дошли, как вдруг этот неопознанный летающий объект проснулся. Он спал ровно, вы не поверите, два года. До тех пор, пока очевидцы и множество людей не увидели необычную картину. Неопознанный летающий объект поднялся и сразу улетел. Что на самом деле за НЛО, которое находится под землей, и что за жизнь такая может находиться. Очень странный и необычный видеосюжет по многим причинам. Люди считают, что они все всесильны по всем параметрам. Но такие необычные кадры не только людей пугают, но и набирают необычную обстановку. Мы видим, дорогие зрители, необычное НЛО, как вылетает из-за этого карьера. Есть множество тайн, что это НЛО спала, но сегодня она проснулась. Что происходит и почему множество неопознанных летающих объектов то уходят под землю, то вылетают? Мы не можем объяснить то, что необычные звуки земля издает, это по вине, скорее всего НЛО. Да-да, мы заметили множество странных явлений, которые вы должны сейчас увидеть. Посмотрите необычные кадры, и вы все это поймете. Не так давно было замечено на МКС необычное движение. Это НЛО, который МКС заметил, и рядом с ним не было никаких еще объектов, то этот НЛО ушел под землю недалеко от зоны 51 Невада. Исходя всей ситуации, мы видим, как этот объект начинает набирать скорость. Сперва он показал свою необычную структуру специально. А потом он ушел в атмосферу и исчез под землей. Эти кадры были сделаны в 2021 году, сентябрь. Но как вы думаете, что может это быть? Но ученые не могут это понять как правильно и неправильная сторона, что на самом деле набирает эту эмоциональность людей, которые видят эту картину и почему люди думают, что НЛО не существует. Сейчас множество тайн, которые вы сейчас видите, это, дорогие друзья, неопознанные летающие объекты, которые по всему миру фокусируются на одну цель. Какую цель мы должны с вами прекрасно понимать? Но есть еще одна тайна, которую вы должны прекрасно понимать. Сейчас Земля начинает просить о помощи. Да-да, она издает необычные звуки. Вы все, наверное, слышали по телевизору и в Бельгии, и в Китае. Один и тот же гул, как будто труп. Но это, дорогие друзья, не гул-труп. Это сами инопланетные существа, которые находятся под землей, издают такие необычные звуки. Конечно, мы с вами, наверное, ошибаемся по многим причинам. Но, исходя всей ситуации, мы видим необычную картину своими глазами. Как это скрыть? Почему множество тайн могут только быть тайнами? Да-да. А теперь посмотрите эти необычные кадры. Как вы думаете, дорогие друзья, что на самом деле происходит в этом месте? Конечно, все очень странно и очень... Мы видим, как необычные НЛО, а их очень много, ушли под землю со стороны Норвегии. Я очень был напуган, когда это увидел, но теперь понятно, почему в Питере были необычные звуки и почему происходит это до сих пор. Сейчас вы наблюдаете за этими кадрами специальной группы, которые занимаются уфологией и мистикой. Они давным-давно утверждают, что здесь происходит самое необычное явление. Огромные дыры, которые появляются в этих местах, они не думали, что это делает НЛО. Как они это делают, я вам сейчас все расскажу. Вы видите, на обычных НЛО есть необычные шипы. Они, когда врезаются со скоростью, поднимается необычный дым и уходят потом под землю. Глубина этих необычных ям достигает почти до 2 и выше километров. Как это объяснить, я не знаю. Но они искажают свой путь, они неровно уходят. Как будто под землей находятся в туннеле. Не так давно в Адыге, на Кавказских, можно сказать, гор, а именно в заповеднике, были замечены необычные Туннели, такие же туннели, которые были замечены в Норвегии. Да, те туннели уходили под землю и несколько километров вниз. Но они соединялись, вы не поверите, с Черным морем. Что за туннели и почему НЛО так делают, я понять не могу. Я думаю, что это, скорее всего, что-то наподобие второй выход или наоборот, вход в другое измерение. Посмотрите внимательно, взрыв и необычное начинает уходить НЛО под землю. А сейчас вы посмотрите кадры, которые были сделаны там же, там же, но уже вблизи. Этот НЛО, который вы наблюдаете, также ушел под землю. Множество тайн, которые вы должны прекрасно понимать, они засекречены или властями, или специальной группой реагирования, которые занимаются уфологией и мистика. Есть такое подразделение, которое давным-давно следят за нашей планетой. Сейчас... Разрабатываются специальные спутники, которые должны фиксировать, сколько НЛО посещает нашу планету и сколько улетает. Но я хочу вас разочаровать. Функционирование того, что происходит сейчас, НЛО сейчас накапливает необычную мощь. То они были на Луне, теперь они находятся на Земле. А сейчас где будут находиться? Для чего они это делают, никто понять не может. Но звуки такие издаются постепенно, но очень усиливаются. Сейчас по множеству каналов это как-то замалкивает. Но суть в том, что все это, дорогие друзья, в открытом доступе. Смотрите внимательно, что происходит, как происходит и что именно. Почему именно такие необычные НЛО могут нести огромную опасность людям. Конечно, есть множество тайн, которые никто про них не расскажет. Да и кто и покажет, что это необычное НЛО может не только управлять людьми, но и планетой Земля. Были уже зафиксированы, как к ядру подлетали вот эти необычные НЛО, а именно под землей. Думайте сами, что происходит, потому что Земля просит о помощи. А помощи от людей не будет, потому что НЛО может только все изменить в правильное русло. Думайте, смотрите. Я надеюсь, вам понятен был этот необычный видеосюжет. Вы досмотрели до конца и поставили, дорогие друзья, оценку к этому видеосюжету. Спасибо за внимание.